Приветствую всех, Jobscall, с вами Адастон. И сегодня мы с вами поговорим о времени, который называется Past Continuous. Прошедшее продолжительное. Разберемся, когда же его использовать. Несколько примеров. Также мы с вами поговорим. Давайте же начнем наш урок. Что такое past? Oh, прошед... Прошедшее продолжение. Uh -huh. И continuous. Uh, продолжительное продолжительное. какое-то действие, да? То есть uh, what are you doing now? Что вы сейчас делаете? We are we ну, are вы, вы сидите, да, или you are listening, вы слушаете меня, да, или что еще, ну, we are, we are thinking, мы думаем, да, we are speaking, uh -huh. то есть то, что сейчас происходит, но также есть past, continuous, и можно понять, что что-то происходило в прошлом, какой-то продолжительный процесс, да, а, и давайте попробуем сразу же его образовать, как строить такие предложения, чтобы мы не, дел, не делали ошибок. Да. И сначала, прежде всего, что мы ставим начало предложения? Субъект, да, тот, кто mm. сказуемый. Да. Что у нас там есть? I, да? I you. We. Угу. Да, we. также we, это множественное. They. They. И тоже также you можно. А yeah. вы you написали. You, имеется в виду, да, ты, да, yes. единственное число, yes. а вы, то есть вы двое, да, к примеру, я могу сказать, yes. тоже you, может, и это зависит, конечно, от контекста, что ты хочешь сказать, именно ты или вы, и дальше у нас идет глагол to be, да, если в настоящем это у нас I am, is, are, да, прошедшем, как вы сказали, I was, ты сказала, да? I was. Я была, да? Это у нас будет с единственным числом, это у нас будет was, как ты сказала, и множественное were. Were. were, да? Were. Хорошо, дальше у нас идет плюс, также, да, плюс. Дальше у нас глагол с окончанием, да, идет у нас ing, то есть verb, инговое окончание. Боже, что я делаю? Singing. Да, например, mm -hmm. глагол sing, да, петь. Singing, uh -huh. Singing. Singing. dancing. dancing. I was dancing, да. Okay. А, и вот такое простое. Давайте, да, небольшой сделан небольшую тренировку. А, как сказать, к примеру, ма, махизар. А, махизар. Как сказать? Она писала. Uh, she She was, she was writing, she was writing. writing, да? she was writing. А, Или, скажем, он гулял He, He was, was uh, walk. walking. Walking. walking Не working, walking. а walking, да? walking. Walk. А, да, и давайте с а, множественным числом Мы читали Мы все читали we are reading. Не, почему are? Ah, we we were reading. We were reading. Мы читали, да? Mm -hmm. Или они бежали They were, they were, were, they were running. running Обязательно добавляем ing без каких-либо были. Да? Давайте теперь образуем отрицание Надеюсь, это не очень сложно вам будет И как здесь у нас образовать отрицание, кто знает? Например, I wasn't были. Они были. Они были. Они были. Они были. Они были. Они были. Они были. Они I wasn't, uh, we weren't dancing, dancing, yeah? we weren't dancing. Uh, или uh, я не пел, I wasn't singing. I wasn't singing, yeah? uh, хорошо, это довольно-таки несложно, как вы видите, yeah. да, то есть в разговорной речи мы используем сокращения эти, но когда вы пишете, например, да, диктант или какое-то эссе, uh -huh. вы обязательно должны использовать полную форму, was I was not, или were not, что-то там, uh -huh. То есть у нас сначала идет субъект, глагол to be, в прошедшем обязательно, и а, глагол с инговым окончанием. М -м, хорошо. Давайте теперь поговорим о вопросах. Как строятся вопросы? Кто помнит? Да, вопросительные. Кто помнит? To be ставится в начало, да? То есть получается, если у нас было а, я, я пел, да? I was singing, а если вопрос задать, значит выносится в начало. Was I, was I, yeah. was I, singing? Singing? Was I singing? Я пел, да? mm -hmm. Если в русском мы делаем как бы интонацию, да, на последний, как бы, да. В английском мы просто должны перенести глагол to be в начало и все. Were we dancing? Да, -да, -да. И то же самое с множественным числом. Were we dancing? Were we dancing. Давайте скажем, она писала? Или он гулял вчера? Uh, was he... walking? walking yesterday, <laughs> да? Или uh, мы разговаривали? talking? И мы читали? Are we? We are да, как видите, да, да. А, как я сказал, вначале вы ставите глагол to be, дальше у нас субъект, дальше и, конечно же, глагол плюс инговое mm -hmm. окончание. Просто выносите в начало, да, mm -hmm. это довольно-таки просто, mm -hmm. да. да. А, хорошо, давайте теперь, надеюсь, вы поняли, да? да, дома, конечно же, потренируйтесь с этим, составите несколько предложений в... Утвердительным, отрицательным и вопросительным. Давайте теперь поговорим о употреблении. Когда мы должны использовать? Когда мы должны использовать? Кто помнит? В разговоре. Да, про, да в прошедшем. В прошедшем что происходило раньше? Какой-то да, процесс, да. который длился, да, что-то, mm -hmm. продолжительный -то процесс, yeah. то есть пела ты или что-то там, танцевал, то есть это продолжалось какое-то время, yeah. да, и здесь, да, как я сказал, время достаточно важно указывать, то есть, например, скажем, в 7 часов я что-то делала, как это у нас, at 7, was... was... uh -huh. да, a.m. или p.m. <coughs> или o'clock, да. В семь утра я пела, скажем, да, или какое-то другое время. Или at, как ты а сказала? Люди Когда? 7 at seven o'clock. At seven или at eight o'clock я что-то делала. Это в прошедшем обязательно нужно указывать, mm -hmm. да? Или, например, at midnight. Midnight. Что это означает? Я mm кушала. -hmm. В полночь, да? Это уже в полночь что-то вы делали. Скажем, в полночь я читал книгу. Уже uh, At midnight? Нет, nee, сначала ставишь, I, когда I, ты это делала. At, at midnight? midnight, at midnight uh, I, was I was reading. A book. Mm -hmm, an interesting book. Отлично. Uh, как тебя еще <laughs> раз? Мадина. Okay. Uh, uh, what were you doing at mm, 8 pm? Uh, часов что-то делала. I that. <laughs> Нет, что ты делала вчера? Восемь Да I, I was swimming Да yeah. <laughs> Где? In a pool? <laughs> хорошо ладно. А Что ты делала? What were you doing at 8 pm? Uh, playing... playing computer games Восемь yes. часов? Хорошо, да, то есть когда holiday у нас, mm -hmm. да, когда каникулы, все можно. Хорошо, давайте теперь также затронем некоторые другие моменты, да, кроме времени, какой-то mm -hmm. точно вы можете сказать, например, целый день что-то вы делали, да, целый, all, all day, all day. Yeah, целый день, день. что-то вы, к примеру, делали, да? чем-то занимались весь день а, или, там, к примеру, in the morning, да? утром вы танцевали там скажи, О, я танцевала утром in the morning, какое еще время есть у нас? Uh, night. evening, afternoon, да? А, надеюсь, вы все это прекрасно знаете yeah. не буду писать а также, да, в течение какого-то времени также можно, кроме этого, например, в I'm прошлом летом, да, I'm или в прошлом году что-то делала, да? Last night, или... Ой, last, last night у нас в прошлом... Sure. Ночью, sure. да, sure. что-то делали. Давайте скажем... Давайте, during переводится как какое-то время. During some time. Какое-то время я что-то делала. Или, как, как мы сказали, last... Summer, да? Или last year? Um, да, during как как что это означает, как вы сказали? Uh, Какой-то какой uh, да, промежуток времени, да? да? К примеру, я Когда могу спросить у вас, да? Да, промежуток uh, каникул. Что вы делали, да? What were you doing during your holiday? Что вы делали? Промежуток Мы участвовали своего в конкурсе. Uh -huh. We да, да, да, то есть uh, we А кроме uh, этого? Сингинг, yeah. Все вместе, да? Да yeah. Хорошо, а, ладно Или вы можете сказать, что вы в прошлом году где-то жили, да? Скажите, к примеру В это время, то есть, да, вы можете, к примеру, сказать в это же время То есть, да, сейчас у нас какой месяц? Август, июль, да? Август. Прошлого года в июле вы, к август. примеру, путешествовали. А, август, <laughs> sorry, я уже запутался со временем. This time, в это время, last year, I was uh, traveling in Italy, Italy, да, скажем, да? Ингланд, да, вы какие-то интернациональные, везде путешествуете, это классно, да. Хорошо, надеюсь вы поняли, да? Yeah. То есть yes. э, важно учитывать э, какие-то моменты, какие-то времена, э, что вы когда-то делали. Это довольно-таки часто используется, как, как мы сейчас с вами поговорили, да? Что-то делала mm -hmm. вчера, в это время, да? А, хорошо, да? М Скажите, к примеру, Жасмин, она смотрела телевизор днем. Смотреть телевизор. Watching TV, watching TV in, the the afternoon. In, in the afternoon. afternoon. afternoon. Uh, да, когда еще... То есть uh, день уже закончился, то есть уже наступил вечер, и она смотрела the телевизор, TV. да? Хорошо. Также второе. Мы можем использовать past continuous вместе с past simple. Что такое past simple, кто помнит? <интурно> да, тоже, тоже происходило <счет> в прошедшем <счет> и там же закончилось. Да? Просто <пас> ä, мы можем это использовать с этим временем. И ä, past continuous обычно означает длительное какое-то действие. да? А past simple – короткое, что-то произошло и, к примеру, закончилось. Да, давайте, есть у меня небольшой пример. We were laying the table when her parents arrived. То есть laying, лежать, да, валяться. Мы лежали на земле, да, то, то есть на столе не, не, вообще не когда ее родители пришли мы накрывали стол то есть, получается, они, да? лежали они лежали на столе. хорошо, то есть они пришли и тем самым прервали процесс да? когда мы стелили на стол да? хорошо и также последнее, третье мы можем использовать past continuous, когда говорим о каких-то временных ситуациях, то есть в прошлом и это длилось какой-то небольшой промежуток, да? к примеру, там неделю или три месяца, да? Скажи, Жасмин, они жили в Китае три месяца, проживали в Китае? Жить, living? In For? Three months, Три месяца они ah, жили uh, в Китае, да, отлично. А, или а, летом Кейт изучала психологию. Кейт сначала, нет, сначала, не, сначала субъект was, was, was, was studying. Uh, studying. Не, не, Кейт uh, was studying, да? Was Что она изучала? Психологию, psychology. psychology. Этим летом. Лето. Uh, in in, summer. in summer. Да. То есть у нас получается Kate was studying psychology in summer. Mm -hmm. То есть она в какой-то промежуток времени летом изучала психологию. Да? Надеюсь, это понятно. Mm -hmm. yeah. То есть пока что на этом все. Надеюсь, вы поняли. И вы обязательно потренируетесь с этим. Да? Будете спрашивать друзей, что они делали. Mm -hmm. И, конечно же, давать комплименты. Ладно. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо. <смех> Вам спасибо. Вам спасибо за это. Еще увидимся. Bye for now. Пока. До свидания. Bye.